Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео вам расскажу, как включить режим Бога или режим самовара Windows 10. Э -э, режим Бога Windows 10 – образе секретная папка, в которой присутствуют э -э, все имеющие функции администрирования компьютера в удобном для нас виде. Давайте с вами посмотрим, как это выглядит. Чтобы включить режим Бога, режим самовара, нам необходимо кликнуть правой кнопкой по рабочему столу выбрать создать папку и ввести сюда следующее значение которое я оставлю в описании нажимаем enter так стоп что-то у нас пошло не так нажимаем enter вот и у нас с вами получилась вот такая папочка если мы ее откроем то увидим здесь много различных функций, связанных с администрированием компьютера. Можете посмотреть, изучить. Очень интересно будет. И второй способ. Вот у меня уже создан реговский файлик. Как его создать? Нажимаем создать текстовый документ. Открываем и вставляем сюда также значения, которые я ухожу в описании. Нажимаем файл. Сохранить как. Тип, выбираем все файлы, называем его как хотите. 1, 2, 3. Точка. И разрешение рега. Вот, кодировку я ставлю Ansi. Сохранить. Далее мы его запускаем. И что мы получаем? Нажимаем пуск, вводим панель управления. Вот, и у нас здесь с вами появляется новый режим, называется режим самовар в классическом. Также переходим туда, и у нас здесь есть различные настройки. Ребят, если понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи, всем пока!